Всем привет, меня зовут Андрей Меркулов, проект Территория инвестирования. Сегодняшнее видео мы пишем специально для клуба инвесторов, в нем разберемся, как креативить инвестиционные стратегии. Часто бывает так, что о, ты видишь какую-то интересную стратегию, ты думаешь, как человек до этого додумался. На самом деле есть определенная система. Если ты ее сейчас поймешь, а мы ее будем разбирать на этом видео, ты сможешь легко и быстро креативить эти идеи самостоятельно, находить, что можно сдавать в энду и получать денежный поток. Значит, сразу скажу, мы здесь не будем разбираться с мультипликаторами, стратегией, которые увеличит капитал. Здесь не будет криптовалют, здесь не будет индексов, здесь не будет акций, здесь не будет портфельного инвестирования. Здесь конкретно я расскажу о модели, которую использую сам, и которая позволяет не подмечать интересные инвестиционные стратегии там, где другие их просто не видят. И когда обычный человек проходит мимо, инвестор в этом видит возможность. Возможность получать денежный поток. Итак, наша система состоит из нескольких вещей. Первое. Нам необходимо найти актив, Который мы сможем сдавать в аренду То есть первый вопрос, который фактически нужно будет задавать Это за что люди готовы платить ежемесячную банплату. Именно с него мы начнем разбирать Прям сейчас ты видишь на экране чек-лист И это видео фактически научит тебя им пользоваться Если ты смотришь видео, но у тебя нет чек-листа Значит под видео будет ссылка, ты можешь по ней перейти И ввести цифру тысяча то есть просто после того, как ты введешь и перейдешь в мессенджер, введешь цифру тысяча, этот чек-лист тебе придет совершенно бесплатно, сможем начать пользоваться, распечатать и рекомендую переслать его друзьям, поделиться и даже обсудить эту историю. Итак, поехали. Значит, учимся креативить инвестиционные стратегии. Первое чек-лист разбит на несколько частей. То есть я разбил его по классам активов. Скорее всего, я его буду дополнять. Мы сейчас Посмотрим, что вообще люди ищут, то есть какой есть спрос на аренду, Я расскажу о профессиональном инструменте, которым пользуемся мы, но при этом ничего не мешает тебе пользоваться бесплатными аналогами, которые также тебе подскажут, где найти активы, которые можно сдавать в аренду. То есть сначала терминология. Актив это то, что кладет деньги в твой карман, то, что дает денежный поток. И в этом чек-листе мы собрали... То самое, как те активы, которые в принципе можно сдавать в энду, Значит, они разбиты по классам. Есть недвижимость, автомобили, спецтехника, инструмент. Отдельно я выделил IT-активы, потому что я их люблю. Я по ним, ну, в сегодняшнем видео мы по ним пройдемся. Далее будут финансовые активы. И второй, третий раздел чек-листа, это как мы будем получать этот актив во владении. И такие, так называемые, штурмовые конструкции разберем. То есть, то, что позволит увеличить денежный поток существующего актива в несколько раз, то есть он давал одну сумму денег, когда ты применяешь, накидываешь штурмовую конструкцию, он начинает давать другую. Итак, поехали. С чего все начинается? Первое. Ну, у нас есть профессиональный инструмент, которым мы пользуемся. Он позволяет смотреть, а что люди ищут в интернете. Соответственно, в нем мы вбиваем слово аренда и смотрим, а что люди, в принципе, чем люди интересуются. Это источник поисковой системы Google, естественно, там есть квартиры, естественно, есть машины, аренда авто 11 тысяч человек, аренда машин, причем очень много запросов связанных с конкретным городом, нас сейчас интересуют, в принципе, классы активов, и мы их смотрим, то есть мы видим автомобили, мы видим машины, коммерческую недвижимость, видим офисы, Автомобиль в Сочи, спецтехника, эндосервера, компьютерного автомобиля, аренда инструмента. То есть, смотря на эту выдачу, мы уже можем находить достаточно интересные активы, которые, возможно, у вас уже даже есть. Соответственно, отсюда мы сейчас исключим. То есть, техника, на практике сейчас покажу, как это делает. То есть, мы уберем от слова «квартиры». Мы берем слово «Квартир», мы берем слово «Авто», «Автомобиль». То есть, для того, чтобы нам не перелопачивать всю выдачу, мы оставим только те активы, которые не очевидны. Ну, в принципе, достаточно. То есть, мы видим, что люди готовы снимать арендовать спецтехнику, арендовать инструменты, арендовать гараж. Опять же, у многих есть гаражи, которые... Не сдаются и часто даже можно купить металлический гараж очень дешево это может быть активом, который будет стабильно генерировать денежный поток. И многие люди спрашивают, с чего начать инвестировать. Начать можно с малого, можно приобрести металлический гараж и сдать его в аренду, например, под склад. Дальше расскажу, как эти стратегии креативятся. Так, аренда машина, аренда коттеджа, аренда склада, аренда микроавтобуса, аренда экскалатора, то есть сейчас аренда лимузина, автовышки, газели, фототехники. То есть это все то, что людям нужно. Да? То есть мы сразу понимаем, если есть спрос, мы можем предлагать эти активы для аренды. Аренда лофта, скорее всего для фотостудии, аренда фотостудии, аренда катера, аренда манипулятора аренда торговых помещений, аренда опалубки, аренда домов на колесах, что тут у нас еще, аренда земли, экрана, крана, автокрана, кофемашины, нежилого помещения. То есть смотри, насколько много различных историй интересных. Да? Соответственно, я буду все вот эти запросы добавлять в этот чек-лист для того, чтобы я мог просто им воспользоваться и придумать свою инвестиционную стратегию кофемашина, фотостудия, мы дальше отдельно поговорим, как это работает, экскаватор, это все у нас спецтехника и строительным оборудование. Значит, микроавтобус, комнаты, автограмм, электроинструмент, проектор, аренда, аренда костюмов, аренда, аренда игр, Sony PlayStation 4, то есть даже такая история, если у тебя есть... PlayStation, который ты не пользуешься, можно вполне себе тоже сдать их в аренду. Фототехника, помещения, лесов, яхты, мебели и так далее. То есть смотри, насколько много самых различных инструментов, мы их разбили по группам. Значит, первая группа – это недвижимость. То есть первый вопрос, на который мы должны ответить, когда креативим инвестиционную стратегию, за что люди готовы платить ежемесячную плату. Значит, первое – выбери тот актив, который, возможно, у тебя есть – либо есть у, таких, у твоих знакомых, либо ты можешь его недорого получить в аренду, либо твои знакомые, у них он есть, но, например, они не занимаются его сдачей, они не знают, что это можно сдавать он у них просто стоит и не приносит денег, это очень легкий способ договориться о партнерстве. То есть, например, анализируем первое, за что люди готовы платить и выбираем для себя тот вид актива, который мы могли бы сдавать в аренду по разным причинам, либо он есть у нас, либо у нас есть у знакомых, либо мы знаем людей, у которых он есть, и мы можем договориться о партнерстве и так далее. Ну, например, мы берем загородную недвижимость, дом, коттедж плюс баня. То есть, например, либо есть загородная недвижимость, но нет бани, баню можно там поставить. Ставить мобильную, и это все будет выглядеть сразу по-другому. Либо мы берем гараж, металлический гараж, и первое мы определяем, какой актив мы будем сдавать. Первая, да. Первая часть формулы нашей стратегии. Второй вопрос, на который мы должны ответить, это каким образом мы его получим. Вот здесь давай поговорим подробнее. То есть, первый, один из самых простых и самых недорогих способов – это банковское кредитование. То есть, можно взять потребительский кредит, купить металлический гараж, можно... Взять ипотеку на недвижимость, это будет самый дешевый кредит, можно взять займ под залог существующей недвижимости, можно взять автокредит, есть много специальных программ, если это автомобили какие-то, есть разные схемы лизинга, например, оборудование, что тоже можно использовать. Есть несколько, допустим, вариантов с картами с беспроцентным периодом, есть карты, например, на 100 дней, это тоже можно все использовать. То есть, когда ты используешь банковское финансирование, ты берешь актив, начинаешь давать его в аренду и часть платежей возвращаешь, естественно, за использование кредита, а часть оставляешь себе. Соответственно, есть частные займы, можно обратиться, я не рекомендую это делать на старте. Если стратегия не проверенная, то есть, скорее всего, это более такие короткие и более горячие деньги, которые не стоит использовать. Можно разработать совместный проект с инвестором с разделением рисков. Опять же, инвестор может владеть актив, активом, вы можете заниматься управлением и также распределять договориться о распределении прибыли. Значит, следующая история – это инвестиционные пулы. Они чаще всего работают для больших дорогих активов, когда вместе группа инвесторов скидывается и покупает, например, торговый центр. да, Это уже немного другая история, но в принципе, как способ финансирования, когда у тебя не так много денег, она будет работать. Значит, следующее – это длительная аренда актива у собственника. О чем здесь речь? То есть ты можешь снять квартиру в длительную аренду на год, например, да, или снять офисное помещение, либо снимается помещение у муниципалитета и после этого происходит следующее там пилится на маленькие небольшие офисы и сдаются уже конкретно эти офисы помещено либо берется квартира в длительную аренду заключается договор на год и потом она пересдается в посуточную аренду то есть это вся та история когда мы определяем способ финансирования то есть сейчас важно понять мы выбрали актив, а потом мы определяем, как мы его получим. Мы можем его купить в кредит, мы можем сделать его совместно с инвестором. То есть инвестор его купит, мы им будем управлять. Мы можем, к примеру, возвращать сначала деньги инвестору, а потом, когда все деньги ему будут выплачены тело, дальше вы работаете 50 на 50. Такая стратегия тоже работает. У нас в клубе инвесторов есть ребята, которые профессионально занимаются тем, что помогают упаковать проект, проект под инвестора и, и также есть брокеры, которые помогают с банковским финансированием, поэтому если эта тема актуальна она остро стоит конкретно у вас, я рекомендую прийти в клуб и этот вопрос проработать, потому что он ну, один из ключевых, да, помимо того, что мы все понимаем, да, что мы хотим сдавать то-то или то-то, но всегда стоит вопрос, а как мы это будем все финансировать и за свои средства ты не всегда можешь это сделать. Соответственно, длительная аренда актива, длительная аренда с правом выкупа, часто такие, такие штуки можно делать с автомобилями, со спецтехникой, еще с, с какой-то историей. То есть, и того мы можем брать что-то из первого списка, например, мы берем землю. После этого мы говорим, что мы его берем в аренду в длительную у муниципалитета, например, да? То есть берем землю у муниципалитета и дальше что-то с ней начинаем делать. Соответственно, в следующем уроке мы разберем штурмовые конструкции. Их на самом деле тоже достаточно большое количество. Они именно они позволяют получить ту самую изюминку, ту самую стратегию, которую... Ну, когда ты видишь ее со стороны, ты думаешь, блин, как же он до этого додумался? На самом деле есть определенная система. Первое, актив. Второе, ты смотришь, как его приобрести. И третье, ты начинаешь придумывать, как его можно наиболее выгодно сдать. То есть есть люди, которые в регионе просто сдают квартиры и такая прямая аренда не будет окупаться. Да? Но, например, если ты эту квартиру разделишь на две маленькие квартиры, она будет у тебя на первом этаже, либо это будут апартаменты. В этом случае все начинает совершенно по-другому работать. У нас на канале очень много кейсов, когда такие стратегии позволяют не только выплачивать ипотеку, не только получать постепенно этот актив в собственность, но еще и получать ежемесячный денежный поток стабильный. Причем используется как деление на студии, так и используется посудочно-аренда. То есть как раз вот эти штурмовые конструкции, они позволяют... Получить ту самую изюминку, я составил список этих штурмовых конструкций в этом чек-листе, а подробно о них поговорим на следующем, на следующем занятии. А, и да, прямо сейчас выполни задание. То есть выбери тот актив, который ты мог бы сдавать в аренду. То есть задай первый вопрос, что можно задать в аренду. И второй вопрос, напиши способ финансирования. Если тебе уже известны штуровые конструкции, такие как распил большого на малого, такие как оптимизация времени, да, то есть ты когда сдаешь не помечно, а посуточно, потом почасовая. Есть даже поминутные стратегии, когда... Ты приходишь в антикафе и тебе просто поминутно ты платишь за имя, проведенное в этих кафе. То есть просто в стратегию и задавай вопрос под этим видео. Напиши, что у тебя получилось, получилось ли придумать, и в следующих уроках мы обязательно разберем. Конкретно можно даже на тех примерах, которых ты напишешь. Если есть вопросы, также не стесняйся, задавай их под видео.